Добрый вечер, уважаемые участники! Рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре, с которым мы проводим вместе с Александром Элдером. Каждый месяц мы ждем этого вебинара. Во-первых, мы ждем как раз послед, сводку последних событий, да, особенно сейчас, это интересно, уже после выборов, да, то есть как Америка живет после выборов, послушать мнение Александра. Также обязательно подведем итоги нашего конкурса и объявим нового победителя, который будет в ноябре, и подарим также книгу с автографом Александра объявим о новом конкурсе, новая акция для рассмотрения. В общем, будет, как всегда, интересно. Ну а прежде чем мы начнем, я, как всегда, в самом начале напомню о рисках, потому что торговля на финансовых рынках всегда связана с рисками. И прежде чем переходить к работе на реальном счету, прежде чем заниматься инвестированием или трейдингом, важно с рисками ознакомиться. Мы, безусловно, также касаемся данного вопроса в ходе наших вебинаров. Несколько слов у компании Admiral Markets Для тех, кто присутствует впервые на этом вебинаре, впервые, возможно, слышат про нашу компанию Мирамаркетс является брокером, мы предоставляем возможность как классической торговли именно с использованием кредитного плеча, по акциям, по валютам, также предоставляем возможность инвестирования, когда вы можете выбирать акции, составлять долгосрочный портфель и, собственно, это использовать. Мы предоставляем огромное количество площадок, это и американские рынки, и европейские, азиатские рынки, поэтому всегда можно найти что-то интересное, ну, преимущественно из ликвидных, конечно, инструментов. А в рамках Admiral Markets мы всегда уделяем огромное обучи... внимание обучению, поэтому в том числе и запустили данный формат вместе с Александром, потому что Александр это, пожалуй, ну, ключевой человек, в трейдинге, который как раз делится своим опытом, делится своим мнением, и эти знания всегда полезны. Также я рекомендую для всех участников подписаться на наш YouTube-канал, потому что именно там будет проходить следующий розыгрыш. Сейчас я буду скидывать сразу же ссылки, и если вы на него еще не подписаны, то можете сразу же это делать, чтобы потом в следующий раз не пропустить записи вебинаров, ну и тот контент, который мы туда, соответственно, добавляем. Для максимальной оперативности – я также рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, потому что там мы всегда оперативно напоминаем про вебинар, да, добавляем туда запись. Кстати, запись в телеграм-канале мы оповестим наших подписчиков в первую очередь, когда запись будет загружена. Поэтому если вы пропустили в какой-то момент какой-то вебинар, то там он обязательно появится. Итак, сейчас я готов передать слово Александру Александру. Всегда, как я уже сказал, мы ждем этот вебинар с нетерпением. Всегда интересно услышать мнение Александра из первых уст. И в этот раз да, то есть мы уже встречаемся после выборов. В прошлый раз мы встречались практически накануне, да, за неделю. А сейчас интересно также послушать мнение Александра с того, как, как живет Америка сейчас. Да, вот в этот, можно сказать, ну уже нельзя, буду, наверное, сказать переходным периодом. да, Вроде Трамп уступил, Белый дом. но тем не менее. То есть такой период подготовки сейчас. Ну и, конечно, то, как действуют сейчас рынки, что сейчас происходит. Поэтому, Александр, я со своей стороны готов передать слово вам. Спасибо большое, Роман. Спасибо за доброе вступление. Я совершенно согласен с вами, что предупреждение о каких-то о потерях обязательно Постоянно сталкиваешься с рекламой, когда говорят «легко заработать деньги, 10 минут, 10 минут в день, без знания арифметики, и все будет в порядке». Это все, это все конечно, напоминает мне о замечательной российской поговорке «Единственное, что бесплатное в мире – это сыр в мышеловке». На самом деле это серьезная игра, надо работать, надо вкладывать время, энергию, деньги. Но результаты стоят этого. Кроме того, сама игра невероятно интересна. Прежде чем переходить к анализу рынков, хочу объяснить так сказать фон, с которого я выступаю. Я нахожусь в данный момент на стройке, можно сказать. Мы, мы с женой купили дом, очень хороший дом, но предыдущий хозяин был очень старый, поэтому массу всяких делается дел. Как вы видите, такая довольно пятнистая стена за мной. Мы приехали сюда, поскольку завтра праздник, нам нужно со всеми рабочими переговорить. У нас два плотника сейчас работают, американцы. Два штукатурщика. Один украинец из Крыма, другой узбек. Кроме того, бегают две собаки. Как, прямо как в книге. каждой твари по паре. Я говорю, нет, может, вторую жену нужно еще взять, чтобы... Но она против этого почему-то. Поэтому жена в единичном экземпляре. Всех остальных два. Я им всем сказал, чтобы были потише, но... Если вы услышите шум, то я очень извиняюсь. Если будет очень шумно, я пойду и напомню, что надо молчать. Что происходит в Америке? Произошли выборы, которые, к моему сожалению, к сожалению, 73 миллионов человек Трамп проиграл. Трамп раскрутил американскую экономику до уровня, до которого она еще никогда не была, до самого до высочайшего уровня этой экономики. Трамп добился колоссальных успехов во внешней политике. В частности, это первый президент за 50 лет, который не не ввязался ни в, воен, ни в один военный конфликт, не послал никаких войск за границу и, наоборот, резко уменьшил количество американских военнослужащих за границей. Я уже не говорю о том, что он принес мир на Ближний Восток. Израиль заключает дипломатические отношения со странами, которые раньше спали и видели, что его смески. То есть он добился колоссальных успехов. Почему он проиграл? Он грубый. Трамп грубый, вульгарный человек. Я давно уже сказал, сдолго до выборов, не то, чтобы он ко мне просился в гости, но вот я бы не хотел его иметь в гостях. Он грубый, он вульгарный. Но мне это как-то без разницы, потому что я голосую не за друга, не за гостя, а я голосую за президента своей страны. Но многие люди на это смотрят иначе и, особо, и голосуют против него, просто вот он, вот он их коробит. В каких-то деталях он груб, даже ну, не по делу. Например, он долго и много наезжал на бывшего кандидата республиканской партии Маккейна, который, сенатора Маккейна, и бывшего военного летчика, который во Вьетнаме в тюрьме просидел сколько-то лет. Вот он на него наезжал. В результате. Когда Маккейна хоронили, он сказал, чтобы Трампа ноги на его похоронах не было. И Аризона, откуда Маккейн, он из Аризоны. Аризона, которая всегда была республиканским штатом, проголосовала против Трампа. Почему? Потому что Маккейн их любимец. Вот он умер, и значит, они гонят... Вот так вот он антагонизировал всех. Это один фактор. Но главный фактор – это то, что... Я не думаю, что обманы на выборах сыграли такую ключевую роль. Они были, конечно, но я не думаю, что это их было так много. Всегда есть какое-то легкое мухлевание. Но почему он привел прессу на него? ополчилась? Открываешь любую, почти любую газету. Я читаю Wall Street Journal. Это типа одна, одна из немногих крупных газет, которая держит, держалась в пользу Трампа обычно открываешь любую газету, Нью-Йорк Таймс, Washington Post, телевизионные каналы, все на него катят бочку. И приезжаешь за границу, иностранная пресса катит на него бочку. Почему? Разговариваю, я разговариваю, казалось бы, с нормальными людьми из Европы. Вот Трамп негодяй, мы против него. Почему? Ну, потому что в прессе так написано. То есть его противником на этих выборах на самом деле был не Байден, его противником была пресса. И что произошло? Обычно, когда выигрывает президент от одной партии, то партия этого президента зарабатывает больше мест в Конгрессе. А на этих выборах демократы потеряли кучу мест. Они, они держат большинство, но крошечное. То есть люди голосуют за политику Трампа, но против него как личности. Вопрос теперь, что будет? Самый важный вопрос в политике сейчас – в январе будет второй тур голосования в штате Джорджа, оттуда должны прийти два сенатора. два сенатора в Сенат. В Америке в парламенте двухкамерная система, значит, нижняя камера – это Конгресс, там несколько сотен человек, и они избираются на два года. А в Сенате ровно 100 человек, и их избирают каждые семь лет. И... Любое серьезное дело должно быть проведено через Сенат. То есть, если президент хочет назначить кого-то в Верховный суд, если президент хочет назначить посла, если президент, Сенат – сенат, это очень серьезный барьер для президента. Когда они в одной партии, все в порядке. Сейчас республиканский Сенат, и вот в, эти, в эти дни еще республиканский президент, они работают вместе. И у республиканцев 50 было, если сейчас, но это заканчивается в январе, 53 места, у демократов 47. Поэтому в принципе республиканцы побеждали, когда хотели. Были очень редкие случаи, когда какие-то республиканцы голосовали против республиканского кандидата. Сейчас на данный момент 51-49. И вот из этих 51. Двое э, идут на повторный тур в джоджи Если их задробят, если, э, э, если их обоих задробят, и э, э, э, если их задробят, то получится, я, я разбился немножко с цифрами, не 51-49, 52-48. Если их обоих задробят, то получится 50 на 50. Это значит, что когда в Сенате, голоса 50 на 50 и возникает конфликтный вопрос, то вице-президент идет голосовать 101 голосом. То есть республиканцам необходимо победить хотя бы в одном из этих вторых туров. В Джорджии брошены огромные средства, огромные деньги. Естественно, обе партии колоссально заинтересованы в том, что происходит там. Ждем. Это значит, В январе мы будем знать, чем закончится эта эпопея. Мне, мне кажется, что республиканцы победят, там, но э, не раз ошибался. И потом вопрос возникает, кто, кто будет республиканским кандидатом на выборы в 2024 году. Трамп говорит, что он хочет, что если его прокатят сейчас, а его, похоже, уже прокатили, он хочет. Ну, Четыре года – это долгое время, и посмотрим, что будет происходить. И, кстати, у кстати, роли Сената Байден уже говорит, у меня, значит, эта женщина будет министром финансов, этот мужик будет там, еще каким-то министром, и он назначил какого-то мужика, я буду назначать какого-то мужика, Испанского происхождения, по-моему, на пост главы американской разведки. То есть есть агентство, которое объединяет там семь разных разведок, ФБР, ЦРУ, всех-всех. А республиканцы уже выкатили, что оказывается при Обаме этот мужик торговал э -э -э грин-картами. И получил за это порицание от Обамы. И значит, францы говорят, а мы будем голосовать против него. Такой человек не может быть командиром нашей разведки. То есть вот эта вот роль Сената, как такого контрольного момента над президентом. Президент не может делать все, что хочет. Поэтому голосование в январе очень важно. Посмотрим, что будет. Вот такая короткая сводка. <смех> я не политик, я не политик. Я... Для того, чтобы быть политиком в Америке, по крайней мере, нужно иметь первое дело, нужно иметь колоссально толстую кожу. А ко мне это, к сожалению, или к счастью, не относится. Я очень так ощущаю. Вот такие, такие дела. А, а кроме того, это не, то... это же это, это не то, как э, во многих странах Восточной Европы, что президент решает все, и президент остается на всю жизнь. Э, э, здесь э, э, у системы есть огромная инерция. И, э, и кроме того, конечно, у системы есть разделение власти, совершенно независимые друг от друга. Э, административная власть – это президент, легислативная власть – это Конгресс и Сенат, и юридическая власть э, – суд. А суды сейчас запакованы республиканцами, республиканскими юристами. Так что не то, что сейчас Трамп развернет все это. Одна хорошая новость, по крайней мере, для, для украинца, который у меня работает сейчас, штукатурит мой, мой новый дом. Байден пообещал амнистию нелегальным иммигрантам. 11 миллионов человек подпадут под амнистию в первые 100 дней его власти. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Я буду рад за своего друга. Перейдем к рынкам. Я бы, хотел, я бы хотел для начала, прежде чем мы будем смотреть на график СНП, СНП Роман, если вы мне позволите, я хотел бы показать, график новых высот, новых низов со своего компьютера. Могу это сделать, да? Да, конечно, как раз про него спрашивали сейчас. Да, я... да, да, очень хорошие вопросы пришли в этот раз. Я, я с удовольствием буду на них отвечать. Сейчас я открою только этот этот график. High, low, cap. Так. Так. Коллеги, сейчас буквально одну секундочку, сейчас я верну до Александра... Коллеги, да, прошу прощения, сейчас одну буквально секунду. Александр, сейчас все должно быть готово. Попробуйте, пожалуйста. Включите, пожалуйста, звук. Сейчас у вас должно быть слышно. Только включите звук, пожалуйста, у себя. Так, нет, нет звука нет. Вот нажмите на микрофон, чтобы у вас было слышно. Okay. Okay. Все, все, все. все. Да, сейчас, я... еще, сейчас еще экран. Да, прошу экран. прощения, немножко. Сейчас... Вы знаете, я, я всегда считаю, <свят> что я чего-то напортачил. Меня всегда Нет. очень удивляет, когда это не я, когда это кто-то другой, в данном случае вы. Я привык к тому, что ошибки все мои. А, так, а, я ищу какой десктоп. <свят> Нет, это не то. А, ну, сейчас мы видим ваш экран. Да, сейчас мы видим экран. <свят> New Share. Я еще Trade Station. Она у меня открыта: Whiteboard, iPhone, iPhone, Contacts, Microsoft. А вы можете просто переключиться на TradeStation? Я думаю, что мы увидим сразу. Окей. Okay. Сейчас вы видите? Да, да, все отлично. А, прекрасно. А, э, э, прежде чем мы. Мы вернемся, вернемся к вашей программе, которая очень хорошая, практичная и легко доступная. В, во всех странах. Я пользуюсь TradeStation, которая очень популярна среди профессионалов в Америке. И здесь хочу показать вам сказать, вот что. Значит, На экране вы видите график, дневной график Standard Poor's 500, S&P 500. Я всегда пользуюсь импульсной системой, которая описана в большинстве моих книг. Значит, Когда и скользящая средняя и гистограмма, мейселидическая гистограмма поднимается, график зеленый, когда они опускаются красный, когда они нейтральный, он синий. Что мы видим здесь? Значит, начался подъем у левого края Март, который продолжается и по сей день. Вчера ДАУ поднялся до новой рекордной высоты. Внизу индикатор, которого, в принципе, ни у кого нет. Его изобрел один из моих учеников, поделился со мной, и сейчас настрое он, я и у нас есть еще одна сотрудница в Испании. Мы его ежедневно отслеживаем и обмениваемся мнениями. Это индикатор новых высот, новых низов, о котором я поговорю немножко больше сегодня, позже сегодня. Но когда люди смотрят на новые низы и новые высоты, новые высоты ⁇ это лидеры силы, а новые низы ⁇ это лидеры слабости. И мы все смотрим на цифры, каких, каких больше. Значит, вчера было почти 2000 акций, которые поднялись до новой высоты, но при этом было только пара сотен акций, которые опустились до новых низов. Ясно, какие преобладают. Это же этот индикатор, это индикатор новых высот, новых низов, где, он, где количество этих высот и низов помножено на капитализацию этих акций определение Что такое капитализация? Компания выпускает миллион акций, и акции стоят 10 долларов за штуку. Значит, капитализация этой компании – 10 миллионов долларов. Кто-то, кто скупит все акции, за 10 миллионов долларов приобретет компанию. Это стоимость компании. Так вот, капитализация компании как Tesla, Microsoft, Google, Amazon – огромная. И а есть совершенно маленькие компании, они котируются на бирже, люди ими торгуют, но у них капитализация в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем у лидеров. Этот индикатор умножает капитализацию всех акций, поднявшихся на новую высоту, на количество этих акций. То есть, когда зеленая линия, это, вот зелен, это линия, отражающая новые высоты, поднимается выше уровня 20 миллиардов долларов в день, это показывает, что огромные, тяжелые, большие деньги идут на покупку. И вы видите на экране, это произошло в июне, это произошло в сентябре, это, в октябре это произошло совсем недавно, где-то две недели тому назад, 10 дней тому назад, в ноябре. Что это значит? Два, это, дает, это дает два сигнала. Во-первых, это показывает, что большие деньги идут на покупку. И что это не финальный пик. Что после этого пика должен быть более высокий пик. Сигнал номер один. Сигнал номер два в то же самое время он показывает, что рынок переоценен. И кратковременно ему нужен отдых. Я надеюсь, вам видна полосочка, которая выскочила на экране. Вот так вот. Пик. И через день вершина рынка. Пик. И это день, после которого рынок разворачивается вниз, пик, и это день, когда рынок разворачивается вниз. Поэтому, глядя на этот график, мой взгляд на рынок таков, мы находимся в бычьем рынке. Рынок идет вверх и будет продолжать идти вверх, но в краткосрочном диапазоне рынок переоценен. И у правого края начинает уже развивается медвежья дивергенция, поэтому этому рынку предстоит отдых после которого будет очередной новый подъем. Мой взгляд на американский фондовый рынок в данный момент. Роман, наверное, мы вернемся теперь к вашей, к вашей программе, посмотрим, и посмотрим те рынки, которые мы ну, традиционно всегда смотрим. S&P, золото, нефть, то, что вы хотите. Да, вот сейчас мы тогда да, пройдемся по основным инструментам и дальше уже сможем перейти на вашу, на вашу платформу для удобства okay. и для быстроты, посмотреть тогда акции. Okay. Да, вот сейчас открыл S&P 500. Так, а... я пытаюсь… Окей, okay, окей, okay, нашел. Uh, S&P 500. Uh, uh, мы видим… Uh... В центре графика, значит, всегда стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном. Слева недельный график, мы видим рекордный пик в феврале этого года, потом начинается этот китайский вирус, рынок идет в жесткий облом и очень быстро разворачивается и идет вверх. И продолжает идти вверх по сей день. Тренд вверх, обе скользящие средние поднимаются. У правого края начинается медвежь, строится ее еще нет, но строится медвежья дивергенция. Вы видите высоту МСД гистограммы летом, потом небольшой пробой вниз и высоту гистограммы сейчас. То есть рынок явно ослабевает. И это в порядке, потому что у вас есть два способа покупать. Вы можете вот просто закрыть глаза и «покупаем сегодня». Или вы можете сказать «я хочу купить по нормальной цене». А нормальная цена – это когда акции падают в то, что я называю зоны ценности, зоны между двумя скользящими средними. И это происходит каждые несколько месяцев. Ну, конечно, ни у кого терпения, «покупаем сегодня, покупаем сегодня». Но если вас... Если у вас есть терпение, то лучше, конечно, покупать в зоне ценности. Идем направо, к правой стороне. Смотрим на дневной график. И мы видим опять-таки, что вчерашний пик был на очень слабом уровне MACD-гистограммы и вообще никаком уровне индекса силы. То есть рынок поднялся, как говорится, на горячем воздухе по инерции. Это опасное время сейчас. Опасное время покупать, но при этом это хорошее время быть готовым к покупке. Опять-таки, покупка в зоне, в зоне ценности или немножко ниже этой зоны. Мой взгляд на рынок S&P. Давайте, наверное, посмотрим другие какие-то рынки, вы хотели? Uh -huh. uh, да, давайте посмотрим DAX. очень очень похожая картина, очень похожая картина. причем хочу сказать, домашнюю работу серьезный трейдер выполняет домашнюю работу независимо от того он торгует вот сегодня завтра или нет. это, это как зубы чистить, даже если на улице не собираешься выходить все равно чистишь. эту работу нужно делать регулярно. И вот часть, одна из таких регулярных работ, которые я делаю каждый уикенд, я рассматриваю 14 ведущих рынков мира. Китай, Япония, Германия, Англия, Южная Корея, Бразилия и т.д. И я смотрю на их импульсную систему, которая отражена, кстати, на экране здесь у Романа. Я смотрю на их импульсную систему и я отмечаю, Сколько из этих рынков зеленые, сколько красные и сколько синие. Так вот, на месячных графиках на месячных графиках все 14 зеленые. И плюс, конечно, Соединенные Штаты, 15. На недельных графиках 13 из 14 зеленые. То есть, что это значит? Что рынки колоссально сильны и при этом они очень переоценены. Это ненормальная ситуация, когда все, все в один цвет. Когда все в один цвет красный, я ищу покупки. Когда все в один цвет зеленые, я ищу возможности продажи, игры на понижение. И вот в этой программе, которая, которая пользует, в Метатрейдере, которые пользуется Роман, вы видите, посередине идет такая, как бы такая полоска, и, и в штрихи – зеленые, синие, красные. Вот это вот, они показывают вам цвет гистограммы. Сказавши это, смотрим на Германию. Немецкий рынок бьется головой об потолок. Он слабее американского. Он не достиг, как вы видели несколько минут назад, американский рынок выбил февральский пик и торгуется гораздо выше. Немецкий рынок слабее, он не достиг еще февральского пика и сейчас, значит, происходит третья атака вот на этот уровень сопротивления. Глядя на то, насколько слабее индекс силы. Мы сидим гистограмма около нуля. Она поднимается, но около нуля. Посмотрите, как, как ослаб индекс силы. Опасная ситуация. Опасная ситуация покупать немецкий рынок сейчас, я считаю. Смотрим справа на дневной график. Ничего особенного. Вы знаете, ничего особенного. Дивергенции нет, индикаторов никаких особых нет. И э, импульсная система синяя уже третью неделю. Э, и рынок практически не изменился. Вот он взлетел, когда это было 9 ноября, по-моему. Он взлетел, и с тех пор он толчится на одном месте. Единственное, кто зарабатывает, э, э, это дейтрейдеры. А тренда никакого нет. Э, Опять-таки, э, можно сказать, ну вот сейчас Новый год, все будет хорошо. Э, э, э, все будет хорошо, закрываем глаза и покупаем. Или можем сказать, что эта собака долго борется и никак не может выкарабкаться. Давайте-ка лучше подождем, пока он опустится, этот рынок, в зону, ценности, в зону ценности. И когда он будет опускаться, импульсная система, кстати, станет красной. Это будет видно на этой полоске в метатрейдере. И когда она перестанет быть красной, вот тут-то мы это дело и купим. Кстати, вы можете показать, Роман, поставьте указатель, в последний раз на дневном графике, когда импульсная система перестала быть красной. А? Неплохое место купить, как вы скажете, да? Хорошее, да. Вот, да, вот так вот. вот э, э, э, э, а перед этим, если вы посмотрите, в сентябре э, был такой довольно долгий период красных баров, и потом был бар, когда система перестала быть красной. да, э, Опять-таки, как такое место для покупки. Вот, вот этого я жду для того, чтобы покупать рынок. Чтобы рынок опустился, нарисовал бы несколько красных баров. И потом первый некрасный бар. Вот тут я действительно сижу с рукой на кнопке. Uh -huh. Спасибо, Александр. И э, очень интересно услышать ваше мнение по инструменту, который, в отличие от всех других, э, которые мы пока смотрели, падает это золото. Вы знаете, э, э, иногда не знаешь, смеяться или плакать. Э, значит, сегодня у нас среда в понедельник. Это, значит, первый длинный-длинный вот вот бар, такой вниз, да. Э, я с утра. Э, я давно не торговал золотом. А тут я решил, что надо, что, что он выглядел вот у, у самого донышка, у самого донышка. Вот третий, третий бар справа, справа, на правом графике. Вот самый сегодняшний бар, вчерашний и позавчерашний, это понедельник был, да? Он был около самого донышка. Я люблю торговать против, значит, покупая низко, продавая высоко. Я купил золото купил золото. не нет, нет, не, так низко я не пошел. Я купил золото вот на этом уровне. И оно чуть-чуть поднялось, чуть-чуть поднялось, и что-то слабо, слабо стало подниматься. Я думаю, я, я на него гляну позже. Я продал золото и сделал 1 доллар 20 центов прибыли. Значит, это 120 долларов за контракт. И все. И занимался другими делами весь день. Во второй половине дня я взглянул на золото, оно на 30 долларов ниже, то есть я поймал доллар 20, но я пропустил, конечно, колоссальное падение. Вчера то же самое. Народ паникует, народ паникует. Когда я смотрю на такие, на такие фигуры, вопрос, который возникает у меня, то, что я про себя сказал, это просто, знаете, вот осторож... нужно быть осторожным. Идет в твою... Не идет в твою сторону, выходи быстро. Я вышел быстро, и даже чуть-чуть выиграл. Вместо того, чтобы надо было играть на понижение конечно но это не моя... не было сигнала а сейчас сейчас я бы поставил зол я бы стал следить за золотом для покупки народ паникует народ паникует импульсная система на недельном графике слева красная импульсная система на дневном графике справа тоже красная значит когда импульсная система красная в обоих таймфреймах сигнал. Можно играть на понижение, можно стоять в сторонке, но нельзя покупать. Но э, по мере того, как народ все больше пугается, э, все, все ближе момент, э, когда золото достигнет донышка. Возвращаемся к недельному графику. У самого левого края, у самого левого края этого графика, не у правого, а у левого, противоположного, мы видим, как золото опустилось ниже уровня ценности, тут то была прекрасная покупка. Несколько месяцев спустя золото опять опустилось ниже уровня ценности опять покупка. В феврале-марте этого года опять была паника, опять хорошая покупка. И сейчас происходит паника в золоте. Так мы ожидаем хорошей покупки или мы ожидаем, что все, золото выходит из моды, больше, никто, больше оно никому не нужно. Я бы начал присматриваться к донышку. И вот здесь очень помогает импульсная система. На этом графике, на недельном, импульсная система красная, которая говорит, Алекс, можешь это, сказать, это как чужая жена, можешь смотреть, но не трогай. Да? Вот. А когда, когда импульсная система станет из красной синей, то вот тут это дело станет интересным. Причем эта перемена с красного на синий – произойдет сначала как 99 случаев происходит сначала на дневном графике а потом уже на недельном то есть стоит ожидать покупки золота не сегодня и не завтра и скорее всего даже не на следующей неделе но в ближайшие недели в ближайшее время за этим надо следить как не забыть про это Понимаете, очень, очень легко забыть, что я, я слежу купить золото. Как, запомнить, как, как вообще помнить это, что за ним надо посматривать? У меня была подруга тысячу лет тому назад, великолепный трейдер, и у нее была очень хорошая система. Если бы она вот сейчас смотрела, она, к сожалению, умерла. Один из тех случаев, когда у богатых людей... Очень плохое медобслуживание бывает. Если бы она сегодня смотрела на это золото, я знаю, что бы она четко сделала. Она бы распечатала этот график, нарисовала бы на нем красным карандашом, чего она ожидает, то есть изменение цвета, и приколола бы его к стене своего офиса, где у нее стояла вся ее трейдинговая аппаратура. Каждый раз, подходя к столу, она бы смотрела на этот график и, и, и знала, что ей надо делать. То есть, когда я заходил к ней в ее кабинет, я всегда видел, что она планирует, чем она планирует торговать в ближайшие дни или недели. И когда эта сделка уже начиналась или отменялась, она срывала этот график, выбрасывала его. То есть, там ее, ее, ее тактика висела на стенках. Ее невозможно было пропустить. Очень простой, низкотехничный, но очень эффективный метод. Э, график, который стоит вырезать и повесить на стенку. Напоминание себе «Алекс». Когда приедешь домой, распечатай, повесь на стенку. Запомнили? Теперь, ну, в дополнение посмотрим также валютный рынок, ну, как всегда на примере евро-доллара. Угу. Евро на недель, опять-таки, стратегическое решение на недельном графике. Евро поднимается. Евро поднимается, импульсная система зеленая. Она говорит, хочешь торговать евро только на повышение или стой в сторонке, ты не обязан торговать, но не имеешь права его коротить. Смотрим на дневной график с правой стороны. Значит, то же самое, зеленый. Имеешь право купить, имеешь право стоять в сторонке, но не имеешь, не имеешь права э, его коротить. Если вы очень краткосрочный трейдер, то э, почему бы и нет э, э, в дейтрейдинге четко играть на повышение. Э, для себя, э, для меня, э, я бы сказал, что момент покупки уже прошел, поезд ушел. Значит, ну, будет следующая остановка. Мы видим, что на недельном графике, опять-таки э, урок на сегодня, недельный график, вы видите, когда он был красный, красный, красный, а потом возник зеленый штрих. А потом еще раз красный. У правого края совсем, ближе к правому краю. Когда золото стало падать этой осенью. Красный, красный, красный и зеленый штрих. Потом еще один красный штрих. Вот в это время, когда золото падает в зону ценности, в зону ценности, и красное исчезает. Вот это вот, вот это вот сигнал на покупку. То же самое на дневном графике. Красный, красный, красный и вот первый синий штрих. То есть этот сигнал был за два дня до окончательного донышка. То есть это не автоматическая система для трейдинга. Не то, что цвет поменялся, покупаем. Но это, это система, которая звонит в колокольчик и говорит, мужик, у тебя был запрет покупать, золо, запрет покупать евро, запрет отменен. Можешь смотреть на него. Вот тут-то, вот тут-то. Начинайте смотреть на графики, анализировать. Но это импульсная система – это система цензуры. На рынках все позволено. Если у вас есть деньги на счету, можете совершать любую глупость, никто вас не остановит. Импульсная система – это система цензуры, которая говорит, это запрещено. Вот и когда запрет снимается, вот тут-то, тут-то, тут-то надо искать сделку. В данный момент система говорит, можешь играть на повышение, получаю удовольствие или постою в сторонке. Опять-таки будет новая паника, будет новый спад в зону ценности. Красная импульсная система и потом красный бар уйдет. Вот тут-то станет интересно. Uh -huh. Спасибо, Александр. Uh -huh. И завершим, наверное, наш обзор вот по ключевым рынкам нефтью марки Brent. Потому что нефть тоже активно двигается последние, да. последние несколько дней. Я уже долго бык по нефти, потому что мировая экономика улучшается, нефть это кровь мировой экономики. По мере того, как по мере того, как жизнь в цивилизованном обществе восстанавливается, вы, вероятно, слышали, что Три фирмы в Америке собираются выпускать, уже создали и ждут последнего разрешения, начинают, начинают выпускать вакцину. Эффективность 95%, 95 94,5%, 90% с чем-то. И... Я недавно видел интервью с, с, с изобретателем одной из этих вакцин, который говорит, эта зима будет еще тяжелой, а к следующей зиме все будет нормально, жизнь вернется на круги своя. И, естественно, люди начнут путешествовать, спрос на горючее, экономика раскрутится сильнее, нефть, нефть в долгосрочном, я думаю, что нефть в долгосрочном бычьем тренде. Но опять-таки, если вы хотите ее покупать, то покупать ее лучше не, не гнаться за ней, как сейчас она летит а в зоне ценности в зоне ценности в зоне ценности хорошо александр я думаю что мы можем тогда вот на текущий момент сказать про конкурс то есть раз уж мы переходим тогда как да, цены? Да, да, да. Вы знаете, я с удовольствием посмотрел, на, посмотрел на, эти, на эти акции, и вы мне прислали совершенно замечательную, замечательную сеточку. И если я не ошибаюсь, то Вадим, который, который покупал IMO. Am, oh, да, Вадим С. Я обязательно, если Вадим у нас не присутствует здесь, напишу а, на нашем YouTube-канале, и мы подарим вам книгу с автографом, то есть я напишу вам, что нужно сделать для того, чтобы ее получить, поэтому, Вадим, мы вас поздравляем. Uh, и ну, вот буквально два слова скажу от себя, то есть, в принципе, мы видим, что uh, были достаточно, ну, несколько финалистов, то есть был Вадим, был также компания Writing Technology, то есть там порядка 41% был рост. Очень, uh, очень uh, хорошие они, они купили военную акцию да? uh -huh. uh, И, uh, Но еще один момент, который я обратил внимание, когда подсчитывал, это самые убыточные сделки, которые были, это шорты. То есть рынок растущий. а Те, кто предлагал как раз шарты и по виза, и по акции, например, RDS, то есть там было снижение там на порядка 60%, ну, точнее, был рост, да, то есть против шарта. Вот, поэтому шортить это довольно-таки рискованное предприятие. Все зависит от времени, Роман. Все зависит от времени. Когда рынок, когда на медвежьем рынке деньги в шортах. И, кстати, я очень люблю шортить. Я, я предпочитаю шортить покупкам. Но э, э, надо смотреть в окно, смотреть, какой сезон, какое время года. В данный момент мы живем в бычьем рынке. Причем э, главный, главный, фактор, главный фактор этого рынка э, это не выборы э, и, э, и не вирус. Главный фактор этого рынка это то, что учет, учетный процент в Штатах около нуля. И во всех западных странах учетный процент около нуля. Если вы пенсионер или, как правило, пожилой человек, который скопил денег за, жизнь, за свою рабочую жизнь, и сейчас он хочет на эти деньги получать какие-то проценты, чтобы там покупать себе вкусную еду и, может быть, съездить куда-то. Понимаете, то есть люди ждут процентов. Проценты сейчас… Я получил предложение от своего банка. Значит, они предлагают, я могу запереть деньги на год, они предлагают порядка, по-моему, процента за эти… Понимаете, да? Я не, живу, я не живу на эти проценты, я живу на, на, на, на, на трейдинг и на бизнес. Но, но люди, которые… То есть, короче, у людей, которые хотят какую то иметь навар со своих денег, и которые не трейдеры, не трейдеры у них есть два выбора – или недвижимость, или акции. Например, деньги, которые мой банк хотел запереть на год – я вложил в акции компании ATT American Telephone and Telegraph. Это одна из крупнейших телефонных компаний. Когда я покупал, дивиденд был 8% 8% годовых. Акция поднялась очень хорошо. Сейчас, значит, дивиденд поэтому 7%, поскольку акция дороже, а дивиденд тот же самый. Акция, которую я очень которую пропустил, ужасно жалел, и жду возможности купить. Это компания Mobile, тикер XOM. XOM. У них дивиденд 9%. И это нефть. Да? Это, это акция, которая делает деньги на нефти. То есть любой человек, у которого есть хоть немножко финансовых знаний, принесет деньги на, на фондовый рынок. И вот это главный это главный фактор, поддерживающий рынок. Пока, пока Федеральная резервная система держит процент около нуля, деньги будут идти на биржу, а деньги – это, это то, чем биржа живет. Uh, ну и на декабрь, то есть сейчас вы видите, то есть те акции, которые прислали в этот раз, мы, мы стали принимать по одной акции, потому что мы не успеваем uh, в ходе вебинара рассмотреть все. И сейчас uh, вы видите перед собой список, ну помимо акций есть предложение шорта по DAX. Uh, собственно мы зафиксируем… А, а, а DAX есть, кстати, я посмотрел, Роман, по DAX есть ETF, мы можем шортить DAX. Да, да. Ну и в Admiral Markets тоже есть контракт, который позволяет шортить DAX, поэтому я его тоже сюда включил. И то есть мы действуем следующим образом. Я еще в конце напомню, напомню про конкурс. То есть мы зафиксируем цену, которая будет ну, сегодня на закрытие рынка, потому что завтра праздник в США. И посмотрим за день до нашего следующего вебинара, который будет 16 декабря. Ну собственно акция, которая покажет лучший результат, ну собственно это будет наш победитель. Вот. Сейчас, Александр, я готов передать рабочий стол вам. Сейчас я останавливаю себя. Роман, я... Так, share screen делаем, да? Share screen. И я хочу показать вам... Окей, okay, начнем... начнем okay, значит, вы сейчас... Так. Вы видите мой экран сейчас, да? сейчас пока нет. Так, еще раз. Share screen. Где-то где-то где-то где-то, сейчас вы видите мой экран? А пока, пока нет. Там скорее всего нужно еще выбрать окно, и тогда он пойдет. Так, еще раз. Внизу зеленая кнопка, share screen. Да? Uh -huh. И, а, вот, нашел, нашел, нашел, нашел, нашел. Очень обрадовался. Да, все отлично. Я Мы видеть, видим да? Trade station, да. okay. отлично. Я, Вы знаете, давайте пришли очень хорошие вопросы. Я, я, я очень быстро начну с тех вопросов, а потом посмотрим эти тикеры. Хорошо. Значит, пишет, пишет Виктория. Доброго дня, Александр. На встрече в октябре я обещал подготовить ответ на вопрос Николая о моменте выхода из сделок и показать конкретные графики своих выходов. Ждем. Будем рады увидеть. Спасибо. Давайте посмотрим. Значит, сейчас мне нужно будет прийти только на другой экран. Так, так, так, так. Вы знаете, это я лопухнул. Нужно было, конечно, два привести этих. Два... Так, сюда. Окей. Okay. А, ah, Stop share. А, ah, окей, okay, сейчас. Я разбираюсь с системой. Share. И я вам покажу где это, где это, где-то. Вот здесь, по-моему. Вот так вот. Значит, как, как я выхожу из сделок? Я вам покажу просто несколько недавних сделок. Выход. Как я сказал, я бык по нефти, да? И одна из моих сделок была. В, это, в октябре, в ноябре, в ноябре началось, ноября началось. Покажу вам пару сделок. Сделка по нефти. XLE это ETF, то есть это как бы боевой фонд, который только вкладывает в нефтяные компании. Значит, нефть идет на понижение, XLE Александр, идет на понижение. Александр, вот мы сейчас да? видим только, только вот список, который у вас. А, а, вы не видите это, да? Так, так, так, еще раз тогда. Stop share, share screen. Где же это? А вот. Отлично, видим. Да, окей. Okay. Значит, как я купил? Значит, Во-первых, я, я бык по нефти. Я жду, чтобы нефть опустить. Покупаем нефть, и покупаю нефтяные акции. Видите, зеленая, зеленая стрелочка показывает, вертикальная зеленая стрелочка показывает, где я купил эту акцию. За три дня до этого эта акция пробила зону поддержки и на следующий день вернулась обратно. Для меня это один из самых лучших моментов до входа в рынок. Я называю это ложный пролом. Акция пробивает поддержку отказывает, но отказывается идти ниже и возвращается обратно в зону, значит ложный пробой. В то же время бычья дивергенция MACD гистограммы бычья дивергенция MACD линий. И это было за день до выборов. Выборы, значит нефтяные акции взрываются и они достигают. Вам видно, я надеюсь. Тут у меня как тройной конверт у меня нарисован. Да? Да, да, мы видим. И они достигают верхнего конверта. Это, кстати, имеется в, в, в LDR-диске для MetaTrader. Это, это, этот расклад тоже есть. Они достигают третий, третьего конверта. Это экстремальный уровень. И э, на этом я считаю, что сделка выполнила свою роль. Может быть, акция пойдет выше, она на самом деле пошла выше. Я пробовал слишком рано. Но это дисциплинированный выход. Сделка подошла к верхнему конверту, и тут-то я и снял прибыли. Я могу показать еще несколько вот за последние пару недель похожих сделок, но я думаю, что в данный момент… А, вот еще, кстати, внизу. Видите, индекс силы. И видите, как индекс силы выскочил за пределы своего тройного конверта. То есть рынок явно переоценен. Я просто решил, знаете, слово, сильное слово – это «хватит», «хватит». Может быть, пойдет выше, это на самом деле пошло выше, но это «хватит». Рынок бьет по тройному конверту, по верхнему и конверта, конверту, индекс силы переоценен, снимаем прибыль, идем домой. Вот так сказать, такой метод. Я могу показать еще несколько сделок, но я думаю, что это… Роман, как? Я, поступ... я, я думаю, что это ну, иллюстративно вы показали. вот Я думаю, что мы можем посмотреть акции, чтобы нам успеть. И, и тогда только и, и еще только, и один вопрос, который я хочу… Два вопроса, на которые я хотел бы быстро, быстро ответить. Евгений пишет… Подскажите, каким образом можно построить упоминаемый в данном видео график индикатора новых высот, новых низов или ресурс-сервис, на котором можно его посмотреть? Вы знаете, Роман, я, я вам могу послать, и вы это разместите. Это есть веб-сайт, где эта информация дается бесплатно. И другое дело, что ее ее нужно снимать каждый день. Требует работы. Такое плохое слово. Работы требует. Но я уже снимаю ее не, не, не, не первый год. Если я, забу, если я просто делаю отметку, послать Роману, и, и вы тогда эту информацию можете разместить. И Анна тоже написала, в течение торговой недели цвет недельной импульсной системы может меняться. Стоит ли для входа в сделку руководство изменением цвета ближе к концу недели? В четверг или пятница. Абсолютно, Анна, это это я сигналом импульсной системы в понедельник, и во вторник я им не очень доверяю. Иногда, но не очень. А уже в четвергу и пятницу очень сильно. Это вы хорошо подметили. Окей, okay, три вопроса: очень хорошие все три вопроса. Давайте посмотрим на акции. Мы не уложимся, я не уложусь в час. Так что, надеюсь, Роман, вы не обессудьте, если мы минут на 10 затянем этот... Минут. Я не против. Если у вас есть время, то я только за. Так, stop share, uh, share screen, uh, trade station. Окей, okay, вы видите экран теперь, да? да все отлично. Окей. Okay. Значит, uh, я очень рад, что мы это правило ввели максимум в одну сделку на человека, потому что иначе просто было масса. Так, Константин пишет. Long EOG – это, если память не изменяет, одна из нефтяных компаний EOG Resources. Значит, как всегда, стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном. На недельном графике акция встала на хвост и приближается к верхнему конверту. Индекс силы переоценен. И я не люблю гоняться за акциями на дневном графике. А дневной график мне говорит, покупка нелегальна. Покупка нелегальна. Почему? Потому что весь дневной график выше верхнего конверта. Я представляю себе любой рынок как маниакально-депрессивного пациента. И когда рынок ниже нижнего конверта, то у него депрессия. Вот здесь у него был депрессивный эпизод в конце октября. А когда он выше верхнего конверта, у пациента маниакальное состояние. Я не бегаю с маньяками. То есть, когда, когда рынок в депрессии, я ищу покупки. Когда рынок выше верхнего конверта я ищу продажи на коротко, но в данном случае зеленая импульсная система запрещает мне продавать на коротко, поэтому следующее. Я не трачу, когда я сам анализирую акции, я не трачу много времени на них. Окей, слишком высоко, хочу только забирать на понижение на этом сумасшедшем уровне. Импульсная система зеленая, сделки нет, поехали дальше. То есть быстро акции, акций много не надо тратить много времени. Когда я, нач... я давно определил, когда я начинаю рассусоливать какую-то акцию, то эта сделка оказывается неприбыльной. Сергей хочет закоротить DAX. Смотрим на недельный график. Значит, Мы смотрели на DAX на вашей системе, Роман. DAX приближается это ETF, то есть это DAX, который можно коротить в системе. DAX зеленый, коротить нельзя, но эта желтая точечка показывает, что на следующей неделе, если DAX будет торговаться ниже 2906, я имею в виду не индекс DAX, а DAX как ETF, да? то импульсной система переместится из зеленой в синюю, и продажа станет легальной. Смотрим на дневной график. Трудно сказать. Вы знаете, я очень много гапов. Я, я обычно избегаю такие акции, в которых слишком много гапов, можно попасть, не привлекает сделки. Я согласен, что сказать, коротить ее хочется, но сделка сильно не привлекает. Алексей хочет купить Intel INTC. Я уже две недели смотрю на Intel. Все хожу вокруг до да около, но никак его еще не купил. Но присматриваются уже две недели. Очень приятно выглядит на недельном графике. Он, он, цены достигли уровня поддержки, оттолкнулись от него. Имеется дивергенция MACD-гистограммы, имеется дивергенция индекса силы, импульсная система синяя, поэтому покупка легальна. Знаете, мы не ждем зеленого. Зеленый – тоже все, поезд ушел. А то, что перестало быть красным, вот где интересно. Смотрим на дневной график. На дневном графике Intel уже немножко переоценен. Видите, как индекс силы, эти желтые точки показывают, что индекс силы вышел из конверта. Но зоны ценности находится где-то в районе 46.13-46.50. Где-то на 50 центов ниже – это… Я бы продолжал присматриваться к покупке, но покупать только ниже уровня, ниже зоны ценности. Алексей предлагает купить CPRT. Я не припомню, что это такое. COPART. Вы знаете, почему бы и нет? Почему бы и нет? Акции четко находятся в тренде, идущем вверх. У, у акции был маниакальный эпизод три недели назад, когда она открылась на гэпе. Потом значит, ей стало хуже, она стала опускаться. И послед... в прошлую неделю и в эту неделю акция касается зоны ценности. Да? Импульсная система синяя. Можем делать, что хотим. Покупать или продавать. Значит, нет запрета на покупку. А тренд четко вверх. Смотрим на дневной график. Ну Как занятно. Посмотрите. Вау! Вау! И сегодня, сегодня, вот был долгий эпизод, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней, семь рабочих дней, импульсная система дневная была красной, а сегодня она стала из красной синий. Значит, сегодня эта акция стала легальной. МСД гистограмма вычерчивает. Ну, не то чтобы дивергенцию, но такое довольно бычье, двойное дно. Индекс силы у правого края повернул вверх из депрессивной позиции. Так что это, для меня это вполне, так сказать, легальная сделка. Я бы, что, что я хотел бы сделать? Вы этого не увидите, но это. это я вам показывал раньше. Я хочу на секунду взглянуть на есть, есть программа называется Финвиз, я там смотрю, значит, когда какой, какой короткий интерес в этой акции всего полтора процента это легальная покупка хорошая акция хорошая акция едем дальше. Илья хочет закоротить General Motors. Опять-таки, Роман, как вы сказали, в прошлый раз все шорты просели довольно крупно. но и это не странно, потому что за день до выборов, с 3 ноября, рынок встал на хвост и пошел вверх. Кстати, то же самое было 4 года тому назад. За день до выборов рынок стал подниматься. И... Я, правда, когда подумал, что победит тот же самый кандидат, но получилось наоборот, к сожалению. General Motors. На недельном графике акция находится в маниакальном положении, выше тройного конверта. И внизу индекс силы показывает, что рынок жестко переоценен. И эта желтая точечка справа говорит, что на следующей неделе, если GM будет торговаться дешевле, чем 49,65, нет, нет, не может, оговорился, 45,65, то есть сейчас на 45,42. Если она не поднимется выше 45,62, то импульсная система станет синей и торговать на понижение станет легальным. Смотрим на дневной график не нравится, не нравится, потому что, видите, как нет никакой дивергенции на дневном. MACD линии выше, гистограмма держит свой уровень. Нет, не привлекает. Для того, чтобы, для того, чтобы входить в такую рисковую сделку, рынка, акция очень высока, хочу закоротить. Для этого мне нужно увидеть, что на дневном есть какие-то дивергенции, а тут дневной рынок очень сильный. Поэтому я бы эту GM пропустил. Но мы узнаем через месяц. Я мог бы, могу быть совершенно неправ. Может быть, GM вообще упадет в старт-рары, Но без меня. А, э, Владимир хочет... Э, э, он, он предлагает акцию, но, но не предлагает э, э, вверх или вниз. Я а, в этом случае записываю, что это лонг. Я, я, я, я, я склонен согласиться с вами. PFE. Вы знаете, компания, это, это, это первая компания, которая, значит, заявила о надежном тестировании вакцины. Ну, естественно, первая в мире вакцина была создана в России. Ее тестировали то ли на 30, то ли на 70 людях. Pfizer тестировал свою вакцину на 30 тысяч человек, чуть-чуть лучше. Мне, мне интересно, когда, когда российская элита начнет вакцинироваться, они будут вакцинироваться своей вакциной или покупать ее прогнившего Запада? Такой тяжелый вопрос. Акция сильная, акция сильная импульсная система зеленая, немножко цены переоценены, как мы это видим на индексе силы. Но акция совсем недалеко от зоны ценности. Смотрим на дневной график. Вы знаете, ну, это легальная покупка. Зеленая на недельном, синяя на дневном. Но акция сидит очень плоско. Pfizer уже обещала, что по крайней мере в первые, в первые полгода она будет продавать вакцину по себестоимости, то есть, причем по всему миру, не будет делать, не будет зарабатывать на ней. Поэтому для меня это как-то не супер привлекательная акция. Легальная, но не супер привлекательная. Едем дальше. Светлана предлагает компанию Q -Dell. Александр, вот задам, задам быстрый вопрос, да, который по теме сейчас напишет в чате. Можно ли держать лонг по акции, если шорт 50-60 процентов? Не расслышал. Можно ли держать лонг, если шорт по акции 50-60 процентов? Короткий ответ: да. А у них есть какая-то акция, на которую они хотят посмотреть? Дмитрий, напишите, пожалуйста, в чате, что это за акция? Потому что, возможно, она Александру ее распечатает и будет за ней активно следить. По крайней мере, сейчас мы на нее посмотрим. Это я точно вам говорю. Вы знаете, короткий интерес – очень занятная штука. Короткий интерес есть во всех акциях. Во всех акциях. И это сравнивает с тем, что даже человек, который никогда не пил э, э, спиртного, а пива, алкоголя, никогда, у него все равно в крови есть крошечное содержание алкоголя. Почему? Потому что это нормально для организма, крошечное содержание. Точно так же для всех, у всех акций есть какой-то короткий интерес. 1%, 1,5%. Я начинаю интересоваться, когда короткий интерес поднимается выше 10%. А, Потом, да? а вот Дмитрий да, написал акцию RDHL. Окей, okay, смотрим. RDHL. И я открыл Финвиз, и там написано, что 89% short флот Красиво. Значит, что, что это значит? В свое время у Тесла был огромный короткий интерес. Люди коротят, то есть теперь одно из четырех. Либо они очень умные, они знают, что эта акция отброс, и, значит, ее надо коротить либо они ошибаются. Если они ошибаются, если акция чуть-чуть начнет подниматься, эти шарты начнут лихорадочно покупать, чтобы выйти из короткой позиции. Я всегда сравниваю большой короткий интерес, это как держать баки с бензином в гараже. Это не значит, что гараж загорится, но если он загорится, он еще так рванет. Да? То есть, очень занятно, очень занятно. Red Hill Biopharma. Ну, Дмитрий а, как раз написал, что держит эту акцию больше года. Больше года, но Пора это, порадуемся это... за Дмитрия. Да. да. Ну год, год тому назад она стоила где-то около 6 долларов, сейчас она стоит около 9. То есть прибыль приличная, но не сумасшедшая. А на данный момент... На данный момент... На данный момент... Акция красная на недельном графике, но если она поднимется уже на этой неделе выше, чем 8, выше 9 долларов, то есть сейчас она стоит 80, она из красной перейдет в или синюю, или зеленую на следующей неделе точкой пересечения 8.72. То есть, если эта акция не упадет против сегодняшнего дня, она станет легальной на следующей неделе. Смотрим на дневной график. Очень неплохо. Очень неплохо. Акция упала, подскочила на прошлой неделе. Ее столкнули вниз вчера. Вчера она была красная, а сегодня она уже опять зеленая. То есть, Имела, имела все возможности упасть и не воспользовалась ими. 8,71 последняя, последняя цена. R, -H -L. Согласен с вами, Роман, я, я, я начну за ней следить, и, может быть, даже немножко куплю, не откладывая в долгий ящик. Занятно, очень занятно. Кстати, такой, такой побочный сноска, побочный совет. Если вы смотрите на какую-то ситуацию, которая вас интересует, но вы считаете, у вас нет времени ее отслеживать, или вы боитесь, или у вас нет достаточно денег, чтобы сыграть на эту акцию, купите крошечную сумму. Чтобы она... То есть бумажные сделки не стоят бумаги, на которые они напечатаны, потому что в бумажных сделках нет реальности, нет эмоций. Вас интересует вот такая акция – Купите хоть десяток их, это, это будет стоить? 82 доллара. Но, но это будет настоящая акция, это будет настоящая сделка, а не просто вот, я напишу на бумажке, а потом посмотрю. В этом нет эмоций. Если вы хотите что-то попробовать, пробуйте настоящими деньгами. Можете это делать крошечными деньгами, но настоящими. Интересная сделка, спасибо большое. Чья это? Ну, вы записали имя, Роман, да? А, да, это записал. Это был Дмитрий. Дмитрий, я обязательно тоже добавлю тогда в, в, список. в наш список, да, и напишу. Угу. Так, QDL. Я не помню, я смотрел на нее раньше, что это. Я на Финвиз смотрю. QDL. Это медицинская диагностика. Я не знаю, что мне не нравится, это огромное количество гэпов на этой акции. Какая-то она очень дерганная. Нет, не нравится. Игорь предлагает «Зебру в лонг». Я только надеюсь, что Игорь не прав, потому что я «Зебру» закоротил. <свят> «Зебра». Компания на совершенно сумасшедшем уровне, выше тройного конверта. Как я ее закоротил, если она зеленая на недельном графике? А. Я ее закоротил, потому что… Потому что дивергенция на MACD гистограмму и потому что индекс силы подал мне этот сигнал. Но на данном, на данном этапе я сижу в негативе по этой акции. Так что в следующем месяце мы узнаем, кто из нас прав и кто виноват. Хотя нередко, нередко бывает ситуация, я это наблюдаю в группе, которую я веду для трейдеров, spiketrade.com. Что два человека выбирают одну и ту же акцию и об, в разных направлениях, и оба делают деньги. То есть дело не в выборе акции, а дело в управлении, в управлении своей сделкой. Так что посмотрим, Игорь? Посмотрим. У нас остается четыре акции посмотреть. Вадим, ARCH. ARCH. Uh, По-моему, это, по это энергетическая компания тоже... Uh, так, так, так, где она? АРСХ. Uh, uh, угольная компания. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Потому что... Я понимаю, что при Трампе уголь мог подняться, но, но сейчас при новой администрации э, я боюсь, технически выглядит очень прилично. Э, на недельном графике, э, на дневном немножко переоценена, но стоит купить, когда опустится в зону ценности. Но я просто побоялся бы ее покупать, потому что с, с новой администрацией в, в Вашингтоне э, о нефтяной компании я бы, конечно, беспокоился. Три сделки осталось посмотреть. Биоген, B-I-I-B. Опять-таки, я избегаю общаться с очень такими дерганными людьми. И я избегаю торговать дерганные акции. Гляньте на этот график. Какой-то истерический эпизод и потом, значит, сон. Истерический эпизод, сон. Истерический эпизод, вот так вот, да. Но кому-то такие нравятся. Netflix. long. Netflix, конечно, очень хорошо поднялся во время этой пандемии. Люди сидят по домам, делать нечего, все смотрят телевизор. Но сейчас у Netflix появляются все более серьезные конкуренты акция никуда не идет вот у нее как она вот к июлю поднялась и с июля она сидит на том же самом месте в зоне ценности чуть-чуть ниже импульсная система красная покупка нелегальна. смотрим на дневной график ничего особенного ничего особенного ничего особенного и последняя, последняя акция Uh, это Эй, Алькоа, Это компания, которую выбросили из Dow Jones. Uh, как ее выбросили, ей стало гораздо лучше почему-то. Она продолжает подниматься. Это компания, которая производит алюминий. Uh, пивные банки в том числе. Uh, импульсная система зеленая, тренд вверх. Смотрим на дневной график. Вы знаете, uh, uh, очень неплохая акция для такой краткосрочные игры. Краткосрочные, имею в виду, держать сделку неделю, на навскидку. Да? Тренд четко совершенно вверх на недельном графике. Смотрим на дневной график, и что мы видим? Начало сентября – паника. Конец сентября – опять паника. Конец октября – паника. Середина ноября – паника. Как вы думаете, может быть, будет еще одна паника? Или две, или три, или четыре? Значит, что нам нужно сделать? При каждой панике – Цены падают. Посчитайте, насколько долларов ниже. Вы знаете, извините, пожалуйста, я вместо Алько поднял другую компанию совершенно. Я написал Эй, одну А вместо двух. Agilent – это технологическая компания. Ну, удачно натолкнулся. То есть это не в конкурс. да? Смотрите, скользящая средняя на этом уровне стоит… Скользящая средняя… 98. А самая нижняя цена 95. Значит, на 3 доллара вниз. Смотрим следующую панику. Скользящая средняя, опять-таки 98. Нижняя точка 95. На 3 доллара ниже. Смотрим на эту панику. Скользящая средняя 103 с половиной. Нижняя точка 100 с половиной. Опять на 3 доллара ниже. Если вы начнете просчитывать каждый день 22-дневную скользящую среднюю и ставить приказ купить, ну, не будем, не будем жадничать, на 2 доллара ниже, не на 3, а на 2, дадим немножко пространства, то в какой-то момент будет очередная паника, и вы окажетесь обладателем этой акции. После этого надо ждать, чтобы она поднялась выше зоны ценности, там снимать прибыль. Но это требует работы, но уже каждый день просчитывать. Ладно, мы отвлеклись, но отвлеклись, кстати, на интересную акцию. Последняя акция в конкурсе – это Alcoa, да, компания, выброшенная из Dow Jones. Выше – компания в маниакальном состоянии. Я не бегаю с маниакальными людьми. На дневном графике. Вы знаете, хорошо тому, кто раньше ее купил, но это был не я. А гнаться сейчас за ушедшим поездом – это очень рисковое дело. Вы знаете, Роман, мы посмотрели столько, столько акций, я затрудняю сказать, Извините, для того, чтобы сказать, какую из них какая из них мне понравилась больше всех, мне нужно было потратить еще часок, рассмотреть каждую, цифры, все. Но сходу хочу сказать, что это RDHL, звучит очень занятно, хоть небольшую позицию, но я в ней собираюсь взять, ну и посмотрим. Да, Спасибо, Александр. Вот это, кстати, единственная акция, которую мы включаем ну немножко вне правил нашего конкурса. Я попрошу Дмитрия написать мне на почту на roman.isakos.com, чтобы я имел возможность с вами связаться, если эта акция как раз победит в следующем туре. А если, Роман, а если она упадет, то чтобы он не возместил потери? Ну, здесь нужно без Дмитрия. Без Дмитрия мы не можем это, к сожалению, решить. Шутка, шутка. Я напомню конкурс, да, как обещал, то есть у нас период конкурса будет чуть меньше, потому что следующий вебинар у нас будет 16 декабря, потому что начнутся праздники, и вот наш завершающий вебинар в этом году будет 16 декабря, поэтому мы те акции, которые смотрел Александр, мы берем этот период сегодняшний день по 16 декабря, соответственно, та акция, которая покажет лучший результат, она и получит книгу с автографом Александра, а для того, чтобы принять уже участие в следующем конкурсе, итоги, которого мы подведем в январе Нужно будет на нашем YouTube-канале, на YouTube-канале Admiral Markets, к записи этого видео, во-первых, поставить к нему лайк, подписаться на канал и предложить один инструмент, который на момент, как раз с конец, конец, конца января по конец февраля, по вашему мнению, может показать лучший результат, как в лонг, так и в шорт. Сейчас мы рассматриваем только одну акцию, которую вы предлагаете. И как мы уже договорились, то есть лучше порекомендовать эту акцию ближе к дате вебинара. В следующий раз то есть она появится уже я объявлю то есть уже дату, которая будет там ближе к концу января, чтобы вы смогли сориентироваться ближе к этой дате написать. Потому что если вы напишете за три недели до вебинара, то, конечно, поезд уже может несколько уйти, как сейчас мы видим по алкоголу, например. Вот. Но ваши вопросы, да, вот я еще раз был очень много вопросов в чате, мы тоже принимаем на YouTube-канале. То есть вопросы вы можете писать, как только вы увидите запись вебинара, сразу же оставляйте вопросы, чем раньше вы их напишете, тем больше вероятность того, что они попадут как раз к Александру, и мы сможем их как раз на следующем вебинаре. Прилагаю ссылочку на, на YouTube-канал, поэтому не забудьте на него подписаться и следите за как раз загрузкой данного видео, и собственно, там вы сможете написать. Александр, что-то хотели бы от себя добавить? Спасибо большое. Я просто глазам своим не верю. Мы вместо часа почти полтора часа проговорили, но надеюсь, что вы не в обиде. Очень незаметно пролетело. Спасибо большое, Александр. Спасибо, как всегда, за очень интересный вебинар. От себя поздравляю вас с наступающими праздниками. Наслаждайтесь новым домом. Ну, таким приятным домом. Новый дом – это стройка в данный момент. Я, я думаю, что мы сюда несколько месяцев еще пока сюда переедем. Хорошо. Всем спасибо за участие. Будем рады вас видеть на следующем вебинаре, который будет 16 декабря. А Если вы пришли на это, то ссылка на следующий вам придет. Вам придет напоминание. Дополнительно регистрироваться не нужно. И уже рассмотрим в следующий раз новые акции, новые идеи и, собственно, то, как заканчивается год и что, вероятно, мы можем ожидать в следующем году. Спасибо большое, Александр. И тогда до декабря. Спасибо. До свидания.